часа два и тогда <смех> у меня есть три заявки из разных концов из сша из германии и еще есть одна заявка нашего уважаемого юрий Алексеевича, вот администратора и и оператора дело в том что Должен я поздравить всех, кто служил в вооруженных силах. Юрий Алексеевич, моряк у нас из морфлота тоже есть здесь люди. Из Германии, ну ладно, это названный брат мой. Где он, как он, там, чего там, с ним говорили, И один из Америки, тот зенитовец, декабрист, вот Так что я отвлекусь от этой афганской темы с вашего разрешения. Да? Это песня. Он уехал куда-то он вниз, по-моему, да? Ой. Ну так вот, ага, хорошо, спасибо. Песня посвящается всем, кто служил на флоте. Называется она «Порт надежды и разлуки». На самом краешке земли, Где чайки мечатся в испуге, Стоят на рейде корабли. В порту надежды и разлуки Команды их на берегу еще не ведают приказы, И капитанский мостик пуст, И мертвой стрелки у компасов, Но выйдет срок, придет посад, разбудит старых капитанов, Упругов сдует паруса и понесет над океаном, И покидая материк. Задрая в палубные люки, Оставь печаль свою, старик, В порту надежды и разлуки. И покидая материк, задрая в палубные люки, Оставь печаль свою, старик, В порту надежды и разлуки. Оставь моряк на берегу, Земные радости и беды Кто был твой враг, прости врагу Его нападки и наветы Я море с небом пополам Вчера враги, сегодня други За все сполна воздастся нам В порту надежды и разлуки Оставь моряк, ах нет Иные ждут материки И манят светом незнакомым Но всех важнее маяки Что путь указывают к дому Они зовут издалека Лучи раскинув словно руки И ожидают моряка порту надежды и разлуки. Они зовут издалека, Лучи раскинув словно руки, И ожидают моряка форту надежды и разлуки. Как стонут чайки за кормой, солят шторма и непогоду За горизонтом дом родной. А горизонт скатился в воду. Но если, если верен наш компас, Нас встретят верные подруги. Заветный день, счастливый час, В порту надежды и разлуки. Но если верен наш компас, Нам встретят верные подруги. Заветный день, счастливый час, в порту надежды и разлуки. Вторая песня не моя. Она мне просит очень нравится. Эта песня написана давно, где-то в годах 70-х, 80-х. Двумя студентами или аспирантами, архе ну, археологи в Крыму, они раскапывали там, что осталось от римских легионов и написали песню. А мне она почему-то кажется важна, хоть это было там, бог знает сколько сотен лет назад, Шестой легион римской регулярной армии. а? Да, да, да, да. Железным его назвали, абсолютно верно. 200 лет. И сколесил все, что можно. Так что вот эта песня. Херон название реки. Название реки, что там, Сирия. Греция, там, чего хочешь. Ну. ну, да. Да. Там будет слово Квас Эго. по-русски. Ну, как у Олега Иду, иду на вы, на ты, значит. Идут римские легионеры. Это песня ве... чести и преданности своей великой империи. Легионер. Пусть я паду под охероном, Пусть кровь моя досталась псам, Орел шестого легиона, Орел шестого легиона, все так жервется к небесам, Орел шестого легиона, Орел шестого легиона, все так жервется к небесам, Как прежде храбром и беспечен. И как всегда неустрашим, пусть век солдата быстротечен, пусть век солдата быстротечен, Но вечен Рим, Великий Рим, пусть век солдата быстро быстротечин, пусть век солдата быстротечен, вечен Рим, Великий Рим, пусть кровь в ладони нам не в тягость. на раны плюй не до того.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 Предупреждение к предупреждение к заставит дрогнуть, дух врага, предупреждение к воцегу, предупреждение к восцегу заставит дрогнуть, Дух врага Сошен в песках Иерусалима, В волнах Ефрата закален, В честь императора и Рима, В честь императора и Рима шестой шагает. Легион в честь императора и Рима честь императора и Рима шестой шагает Легион Пусть я погиб под охероном Пусть кровь моя досталась псам Орел шестого легиона Орел шестого легиона Как прежде рвется к небесам Орел шестого легиона, Орел шестого легиона Все так же рвется К небесам. Спасибо. И эта песня, запрос пришел из Америки. С волей и судьбой там оказался зенитовец из тех, кто в 79-м штурмовал Кабул. Не буду называть его имя и фамилию. Я скажу, Долго туда пойдет, через Германию, эта песня, но он просил, и я должен вспомнить. Виталий его зовут. Виталий. Хотя, может, и не помню, не важно. первые слова забыл полночный тост а спасибо <смех> спасибо я на вас только и надеялся когда собирался спасибо да нет забывается просто вот уже опять забыл да этот начинается наверное как деменция Друга старого, с которым вместе шел через войну, Земля дымилась, плавилась пожарами, а мы мечтали слушать тишину. Я поднимаю тост за друга верного, сурового собрата моего, я бы не вернулся с той войны, наверное, когда бы рядом не было его. Патроны, сигареты Мы поровну делили пополам. Одною плащ палаткою согретые Мы спали, и Россия снилась нам. И сколько бы мне жизни не отпущено, Куда бы не забросила судьба, Я помню, как однажды друга лучше Свела со мной афганская тропа. Старой фотографии любительской Еще после атаки не остыв Стоим мы два десантника из Витебской устало улыбаясь в объектив И я гляжу на эту память прошлую Свеча горит и тает стиарин Мы в день последний верили с Алешей. Тот день пришел, я праздную За окном начинает ма колышаться, Гляжу на фотографию, курю, и мне охривший голос друга слышится, Живи, а я прикрою, как в бою. Рассвет встает над городом пожарищем, По улицам трамваями звеня Я пью вино за старого товарища. А был бы жив он, выпил за меня. Рассвет встает над городом пожарищем, По улицам трамваями извиня. Я пью вино за старого товарища, А был бы жив он, выпил за меня. Спасибо. Пока курили, пришла еще заявка. Песня не моя, но веселая песня, в общем-то. Правда, когда зам командира нашего, он с Юрием Ивановичем, зонального командира, он ее слышал, все пытался расстрелять магнитофон. Помнишь, Осипова? Жив, здоров, говорил с ним на это что же, гады, вы даже не знаете, что это за Чиквардак, что там было, столько наших положили, а вы тут дурацкие песенки поете. Ну, дурацкая песенка. «Синеглазые шурави» называется. Я услышал с кассеты по исполнению Юрия Кирсанова. Кирсанов тоже жив в Донецке, судьей мировым там, на нашей стороне. Как у нас выедет Чиквардак, Среди женщин шум и коварда, Из кабула к нам пришел отряд Под названием кодовым каскад Каскадеров я пошла смотреть И стояла, скрывшись за мечей Друг лежу, идет ко мне один, Синий глазый, молодой блондин лай лай лай лай лай ла, ла, ла, ла, ла, гляжу идет ко мне один синие глазы, молодой блондин как взглянула я на шураве так в душе запели соловьи позабыла стыд и шарят. говорю пойдем со мной солода и пусть ты не обрезанный кофир только для тебя устрою пир Спать с собою рядом положу, и сниму не только поранжу. Лай-лай-лай-лай-лай-ла-ла-ла-лай, лай-лай-лай-лай-лай-лай-ла-ла-лай, спать с собою рядом положу, И сниму не только поранжу, Но глядит уныло шурови, Ты меня красотка не зови. Наш начальник строгий Мошавер заставляет спать нас в БТР. Глупый, неразумный шурави, ты минуты радости лови. Знаю я, в горах сидит душман против русских точит ядаган. Лай лай лай лай ла ла ла лай лай лай лай ла ла ла Знаю я. В горах сидит душман, Против русских точит ятаган. Шурави смеется, не пугай, Всех душманов мы отправим в рай. На земле афганской будет мир, Вот тогда мы и устроим пир. Пролетели дни, как листопад, И ушел в Кабул отряд каскад. А я жду, сгораю от любви. Где ж ты, синеглазый шурави? Лай, лай, лай, лай, ла-ла-ла-лай, лай, лай, лай, лай, лай лай ла ла, ла, ла, ла лай, лай ла, ла, ла, ла. А я жду, сгораю от любви. Где ж ты, синеглазый шурави? Скала Сангемора, скала Орлов, в переводе, нам сказали. Мы там ловили, Вон Иван Иванович, еще не помнит, он скажет, что ничего не помнит. Мы там рыбу ловили. Высокая. Когда-то там шахи выкидывали неверных жен в речку Кокча. Прямо оттуда сверху. Там метров 10. И бобурыны такие, и вообще не выплывешь. А мы ловили рыбу. То есть рыбу ловили солдаты, БТР загнали, сетки сделали, вытаскивали рыбу. Маринка там всякая другая. А мы малые саперные удочки, большие соперные удочки. Граната, и к ней приматывали еще шашку толовую для эффекта. Поднимала стучка камней, пыль, рыба сверху пузо, белые солдаты ее вычерпывали, и мы там потом ухуели. Вот. Но песня грустная. ветер листу как листки партитур Горы замерли в траурном марше мы безмолвно стоим на скале Сангимур уцелевшие чествуем павших мы безмолвно стоим на скале сан гимур уцелевшие, Чествуем павших Над скалой Сангемур Разгулялись ветра У я бесит речка Нас двенадцать из рейда Вернулась вчера А троих приняла к себе вечность Нас двенадцать из рейда Вернулась вчера, от а троих приняла к себе вечность, разом скинулись к небу стволы, АКС Троекратно откликнулась эхо, И ушел в облака смертоносный свинец, предназначенный. Для человека и ушел в облака смертоносный свинец, предназначенный для человека. Не верши зла, не ловцы синекур, мы твои, Одиссеи, отчизна на скале Сан Гимур. На скале Сан-Гемур Наша гордая, горькая тризна. На скале Сан-Гемур На скале Сан-Гемур Наша гордая, горькая тризна. Кто сказал, что Восток Вековечен и мудр? Здесь хранилище истины веры на скале Сан Гимур, на скале Сан Гимур, только камень шершавый и серый. На скале Сан Гимур, на скале Сан только камень шершавый и серый. песня называется 15 человек написал ее между 8 и 89 между вторым и третьим заезда в афганистан и потом написал продолжение так у нас продолжение. 15 человек нас много или мало узнаем погодя когда начнется бой шагай солдат шагай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 Нам полка сказал, что будут вам награды И тем, кто не дойдет, и тем, кто уцелел. А полит сказал, вы справитесь, ребята, Но почему-то сам идти не захотел. И вот четвертый час утюжим эти скалы Полночи позади, и главное успеть. А где-то там вдали, за синим перевалом Полсотни босмачей торопятся на смерть. Они заплатят нам. За взорванные школы, за слезы матерей, за выжженный кишлак. Шагай, солдат, шагай, у них настрой веселый, А мы им поутру сыграем отходняк. Шагай, солдат, шагай, у них настрой веселый, А мы им поутру сыграем отходняк. Пятнадцать человек, нас много или мало, Узнаем погодя, когда начнется бой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала,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 Продолжение. Наши времена. Афганцы вернулись домой. Война закончена. И закончилась война. Да здравствует гражданка Героем всех времен кого-то назовут. А ты давай крути, верти свою баранку и жди, когда опять на бойню призовут. А те, кто за тебя Судили и рядили, Кто за твоей спиной разваливал страну. Заявят, там тебя напрасно не добили, Так вот тебе приказ на новую войну. И снова как тогда полезем мы по скалам, И снова как тогда попробуем успеть. А бывший комполка получит генерала, А красный замполит успеет побелеть. Пятнадцать человек...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 У меня есть там такая, лишь для меня, называется «Письма с фронта», «Письма войны». Хотя я не очень писал домой За год шесть писем. Ну, не люблю я письма писать. Ну, не, не герой эпистолярного жанра, там все. И туда идет месяц, обратный месяц, приходит с поправками, письмо поступило в разорванном конверте, там что-то замарено. Через полк. У нас не было свой номер узковой части, естественно, здесь в Союзе-то а там вот, а там цензура. Мы писали, что бы светлой памяти товарищ мой, Ленин Тепляков. Он был. Командир рядом с нами были верные и надежные друзья, замечательные ребята, но это Кобальт. Это боевые подразделения МВД в Афганистане. Он писал письмо одно другу, а другой жене. У него было двое детей маленьких на жене. И он перепутал адреса в, на конвертах. И через месяц приходит от жены. А он писал по-честному все, что да, мы тут в месяц две дубленки пропиваем, там из первесины. И вообще, тут без спирта никто не летает, ни вертолет, ничего, и мы не воюем. Он... И жена прислала ему, Леня, у тебя же две маленькие дочери, тещи в обмороке валяют, вторую неделю а он и прислал ему вырезку того письма, которое он отправил своему другу. Помнишь, Юрий? Да? Так что тут, значит. <музыка> бывает же. Вот напиши так чего нибудь потом сам не рад. Нет, это другую песню. Значит, это бывает так, что в отпуск приезжаешь. Да и не в отпуск, а приехал с войны там куда-то командировки вернулся бежишь не туда куда надо бежать да а приходишь к совершенно почти забытому человеку да, который ты когда-то любил прошло много времени а потом война а потом приказ а потом чего-то ну вот тянет к человеку называется здравствуй это я песня. человек который пришел чтобы просто поглядеть и паре слов переброситься он все уже знал ему все уже написали там что там Просто память всплывает, Может быть, самые лучшие годы жизни После войны. -то. И он опять улетает. Ну вот, неважно, важно, улетает. Он про песню. Здравствуй, это я. Прости, без приглашения. Но сегодня 5 февраля. Я хотел тебя поздравить с днем рождения, Что давно не празднуешь, а жаль. Постоим немного у дверей, я лишь на минуточку прости, так бывает в жизни у людей, вновь пересекаются пути. Да я загляну в твои глаза. Помнишь, я когда-то в них тонул, помнишь, как однажды нам разлуку нагадал Авиабилет Москва-Кабул, Столько зимы, столько долгих лет.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 Я запомнил вкус того дождя На губах испуганных твои. Не смотрит тревожно на меня Я от этих губ почти от вы, Очень изменился, что же может быть? Старит нас чужая сторона Там живут не пряжись от судьбы Потому до срока седина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 А это вот песня «С войны», одна из серий. Там, у меня просто двумя. Первая, вторая, третья, четвертая. Ну, первая песня. Значит, у меня не было фотографии. У ОВС, у Юрия Ивановича там, фотографии висели на стенах. А у меня не было. Я послал письмо жене. У меня близнецы, маленькие совсем были еще. Вот они. Я говорю, да пришли вашу семейную фотографию, то у меня ничего нету. Не на что молиться. Ну, вот то они. Значит, прислали, где-то через месяц приходят дети рыжие, хотя они у меня, жена рыжая. Там, хотя они у меня белые все русые. Сидят там, я смотрю в письме. Один а лёшка просит, чтобы я земли прислал, посмотреть, какая в письме, какая там в Афганистане земля. А другой конкретно: патронов мне надо, пришли мне там. Ну, вот это вот песня такая. Название офицерские жены, офицерская жена. И Леньке Теплякову, командиру Ковалькис. Желтой пылью наши окна запорошены, В Третий день афганец бродит по горам. Я письму тебе пишу, моя хорошая, Из провинции Нагорный Бадакшан. Мне поют про горы грусть магнитофонная,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 Десять заповедей душу не томят. Вся религия моя — головки русые, Сыновей, что с фотографией глядят. Ни к чему здесь новомодные традиции, Все уставы здесь не зна не значат ни черта. Пью я водку с подполковником милиции, Он милиции московской не чета. Пью за дружбу боевую настоящую Пью за то, что он не смотрит свысока, Что меня он, не ходячего, не зрячего, Пять часов тащил по скалам до полка. Может быть, мои сумбурные каракули Разбирать ты будешь слезы не тая. Только сделай так, родная, чтобы не плакали Письма папины читая, сыновья. Только верь и по законам человечности Будет встреча, будет новая весна. Ты, маяк мне, затерявшемуся в вечности, По призванию офицерская жена. Ты, маяк мне, затерявшемуся в вечности, По призванию офицерская жена. Спасибо. Вот еще два письма. Нет, ну ладно. Есть без указания он всем женщинам, которые нас любили и ждали. Ждали в Союзе, ждали в Афганистане и любили там и там. Так что вот... Этот мир без тебя. Просто голые скалы.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 этот мир без тебя все же полон тобою И становишься ближе, далекая ты Этот мир без тебя все же полон тобою И становишься ближе, далекая ты песня в новогоднюю ночь с Ивановичем праздновали вертолетчиков тогда Вадим Бурага был еще жив многие были еще живы и там я написал я не знал и не хотел мы с Вадимом собирались вот еще дослужим немножко пою союз сядем на машины поедем вдоль всей границы в том числе вдоль афганской по всем республикам. Но у него трагическая судьба. Вадим сгорел. Сын Вадим Вадимович, мы с Коликомиссаром, да, были живы Вадима родители. Была жена его, жива, Нина. Красивая очень женщина. На два года всего пережила. Значит, потом Вадима усыновил бабкой с дедом, Дядя Витя и баба, тетя Саша. Вот. Потом они умерли. Потом Вадим Владимирович поступил в Сыворовское училище, окончил, потом военное училище. Погиб вместе с молодой женой разбился на машине, так что от рода Бурага осталось только Люда одна. А это написано, я ничего не знал, просто так, про вертолетчика. Вот опять летим мы на задание, режут небо кромки лопастей,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 Огненные трассы Шека Тянутся прерывистые встречные Огненные трассы Шека. И кому судьба какая выпадет Предсказать заранее не берись Нам не всем ракетой алой высветят Право на посадку и на жизнь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 Еще одно письмо. Сейчас. Вот Честно, не очень устали. Правда? не знаю, там уже. Еще одно письмо. Ну вы знаете письма, как писали там, да? Что все отлично, загораем, там купаемся, не знаю, бананы, мартышки, попугаи, ну, там, вазис там где-то, все прекрасно. Писать ничего другое было нельзя, чтобы не расстроить никак. Так что вот такая песня. Жив и здоров, не контужен, не ранен, а в остальном догадайся сама в Афганистане. В Афганистане жизнь не уместится в строчки письма в Афганистане, в Афганистане жизнь не уместится, в строчки письма. Ты не прочтешь в популярном романе, Как проверяются судьбы в бою. В Афганистане, В Афганистане Время историю Пишет свою В Афганистане, В Афганистане Время историю Пишет свою Даже на самом Широком экране Не показать что такое война в Афганистане? В Афганистане, правда оплачена, нами сполна в Афганистане, в Афганистане, правда оплачена, нами сполна, кто-то поднимется, кто-то не встанет. Разбив огранитную гранитную твердь В Афганистане, в Афганистане Цены иные на жизнь и на смерть В Афганистане, в Афганистане Цены иные на жизнь и на смерть В Балхе, в Герате Казни в Бадахшане В скалах Саланга В песках Чардары В Афганистане В Афганистане Время не выветрит Наши следы В Афганистане В Афганистане Время не выветрит Наши следы Помнить и ждать, Не клянись на каране. Знаю, не веришь ты в эту муру в Афганистане. В Афганистане Белое солнце встает по утру в Афганистане. В Афганистане Белое солнце встает. Поутру, так что жив и здоров. Вот. Эта песня называется Валь четвертого года войны», так ее назвал. С удивлением узнал от Ирия Алексеевича, что там два года назад она, оказывается, первое место по всей Европе заняла там. Чего-то там где-то, как-то. А хотя я не считал ее самой лучшей. Но первый раз я успел «Майские звезды», по-моему, год 89 какой-то был там. Сразу после ансамбля после ансамбля Халиловского, который спел песню «Мы уходим». Я потом прочитал, что это песня Халилова, не того, который Халилова. На магнитофон записывал я это все. И мы получили по 150 рублей Первые призы И только Много лет спустя В этой песне Я уговаривал везде, где-то он говорил Ребята, это Я даже знаю кто по фамилии Кто из глав Пурос поменял строчки Чем ты, земля Афганистане Нет, чем ты, великая держава Написал там, чем ты, земля Афганистане Чем она виновата Тут даже Мы пришли Но эта песня мирная Практически мальчик го года войны. Еще никто никуда не уходил, да никто даже намека не был, что куда-нибудь, кто-нибудь, когда-нибудь выйдет. Не слышен небесом, кружится, снег над крышей Затянут в облака Полночный небосвод Звучит случайный вальс. Над модулем притихшим И под его мотив Уходит старый год Звучит случайный вальс под, Над модулем притихшим И под его мотив Уходит старый год Что было в том году? Дороги до да дороги да скрежет на зубах горячего песка, до да новые друзья, до да старые тревоги, до да мины под ногой, до да пули у виска, до да новые друзья, до да старые тревоги, до да мины под ногой с гвоздя гитару снял усталый вертолетчик, настроил унисон с аккордами души, и добрый старый вальс среди афганской ночи и мысли и сердца. Звезды закружил, и добрый старый вальс Среди афганской ночи, При мысли, и сердца и Звезды закружил. Плывет, качаясь, вальс над древними горами, Не слушая войны, не ведая границ, мы грезим на его любимыми глазами, пожать нежных рук и шорохом ресниц. Мы грезим на его любимыми глазами, пожать нежных рук и шорохом ресниц. Пусть голос твой охрип, но нету. Звух фальши, кончающийся год И не зарастет бульём. Играй, пилот, играй О том, что будет дальше, А мы тебе сейчас Тихонько отпоём. Играй, пилот, играй О том, что будет дальше, А мы тебе сейчас Тихонько вот ночь коротко спят облака и лежит у меня на погоне незнакомая ваша рука после тревог спит городок я услышал мелодию вальса и сюда заглянул на часа пусть я с вами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 Полночный свод Звучит случайный вальс Над модулем притихшим И под его мотив Приходит Новый год Звучит случайный вальс Над модулем притихшим И под его мотив Спасибо. Спасибо. Еще одна сугубо мирная песня, но про войну. Про некое событие, которое здесь-то не имеет значения, а там очень даже странное явление началось. Но если целый день идешь, там колон идет поступится в грязи, в пыли вернее, то если пойдет дождь хороший такой, неожиданный, то будет грязь по коленам. Ну вот, несмотря на эту грязь по колено, Происходило вот нечто такое. Дождь идет в горах Афгана. Это странно, очень странно. Мы давно уже отвыкли от обилия воды. И даже дождю, подставив лица, Все пытаются отмыться от жары столетней пыли.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 Память светлая о доме, дальнем доме и весне. И отплясывают Риана Два безусых капитана, Два танкиста, из баглана На золотанной броне. И отплясывают Риана Два безусых капитана, Два танкиста, из баглана На золотанной броне.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 ну, у нас, в Уганистане, в смысле, там у них, где были мы. Да. Там, <свят> что вот с точки зрения моей, было отсутствие альпийских герей. То есть, они готовились где-то чего-то, поэтому все горные дела, все затыкались десантурой. Поэтому из десанта... Володь, не обижаешь на слово десантура? Там и песни пели. Вот. легендар 345 прошу прошел десантный полк. Маковей Володихий, вот он сидит. Значит, там десант, десант, десант его. но Ну, уникальный же род войск, войдовая. Но нужна была горная подготовка. Что в горной подготовке? Вооружение, экипировка, да? Умение лазить там по скалам, как запражские альпинисты. Но их было мало. Их готовили где-то там, где у нас горы, там, в малом количестве. Поэтому вот эта песня, как хотите, называйте. Хотите ВДВ, хотите спецназ, хотите и горные егеря, хотите альпийские геря В общем, песня называется «Маршрут судьбы». Когда лезем вверх, есть задача, есть точка, куда надо прийти. А что там будет, неизвестно, что в этих самых... В области туман, горы занавешены туманом, по горам плетется караван, нам с тобой идти за караваном, Но пока на базе мы сидим, курим в ожидании командира, Горький военторговский помир. у подножья горного памира.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 Озадаченный комбат Увеличить требует быкашки Орлам, что в воздухе кружат С высоты он кажется букашкой Орлы добычу стерегут Им орлам плевать на вертолеты Чьи турбины вскоре заревут Поднимут в небо нашу роту Где верстовые судьбы Не укажут дорогу к победе На маршруте судьбы Только горы и мы И никто ни за что не ответит А внизу раскинутся поля Стеганым лоскутным одеялом Скутная, но все-таки земля Лучше, чем снега, за перевалом нас вертушки высадят уйдут просвистев на на винтами, и ребята встанут на маршрут к точке где-то там под облаками, где на маршруте судьбы верстовые столбы не укажут дорогу к победе. На маршруте судьбы только горы и мы и никто. Ни за что не в ответе. На маршруте судьбы только горы, и мы, и никто ни за что, ни в ответе. Спасибо, спасибо. Про горы. Не знаю, повезло, не повезло, но мы в горы, в предгоре по миру, мы были на точке, сидели. Две столь, две триста. Юрий Иванович, Равнин, Бадахшан, сколько там от моря? Сколько? 1400. 1400. А дальше по Мир, там... 1400. Ну, Бадахшан, Файзабат там, да. Бадахшан, городы там начинается. Ну, горы. Значит, там некоторые в хорошую погоду, некоторые, видно, они в вечном снегу. Там туда куда дальше, на восток, северо-восток, туда дальше. Но это... А действительно, я помню, на фотографии, которые сделал Витя Солодовников, раскрасил их там, впечатляет. То есть можно выйти, на крышу залезть и посмотреть вокруг горы, зимой все они белые. Я почти позабыл те бои, походы, Только вот почему-то Забыть не могу, как стоят, под подпирая Небесные своды, горы в белом снегу, Горы в белом снегу. Как стоят, под подпирая небесные своды, Горы в белом снегу, горы в белом снегу. Мы карабкались ввысь, как на исповедь, Богу, не прощая грехов, И себе не врагу, И глядели на нас, Молчаливо и строго, Горы в белом снегу, Горы в белом снегу. И глядели на нас, Молчаливо и строго, Горы в белом снегу, Горы в... Стариками лежат на вершинах, Где не троп не соскает, Не проезжих дорог Покорился не танком, Не брони машинам, Только стертым подошвам солдатских сапог. Покорился не танком, Не брони машинам, Только стертым подошвам солдат.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 я немало бродил по морям и по сушам Но в чужой стороне, на чужом берегу Вспоминал почему-то хребты Гиндукуша, Горы в белом снегу, горы в белом снегу Вспоминал отчего-то Крепты гендугуша, горы в белом снегу, Горы в белом снегу. Там в больших городах ищет море людское От потока машин. Нескончаемый гул закрываю глаза И встают предо мною горы в белом снегу. Горы в белом снегу Закрываю глаза И встают предо мною Горы в белом снегу Горы в белом снегу Горы в белом снегу Как великое чудо Словно в пене волна Замерла на бегу И покуда я живу Никогда не забуду Горы в белом снегу, Горы в белом снегу. И покуда я жив, Никогда не забуду Подахшанские горы в жемчах. Лирические песни деревенские, можно спеть? Да? Ностальгические песни. Но я же деревня власила, и там у меня написано, что я деревенщик, да. Я отставной полковник, деревенщик, и очень люблю свою деревню. Там отец мой похоронен, там у меня похоронят. Значит. Лето кончилось. Мы ожидаем. Вот скоро начнется, и начнется все сначала. Начнется одно и то же. Гугубо мирная песня про любовь, в общем -то. Вот там у нас два тополя стоят, старинные, древние, лет по 200. Раньше, когда народ был много, там шли костры, пели песни, пили водку, там собирались все молодежь. Но теперь никто не поет, молодежи нет, молодежь в города убежала. Я там почти что ветеран в этой деревне. Даже собак уже нет, все, истребились. Там вот... Воспоминания Вот и все, и костры погашены Да, деревня называется власть Мон Вот и все, и костры погашены Возле властьевских тополей Скрылось лето за дальней пашней И не жалей его, не жалей Все, что было уже вчерашнее И до будущей весны Мостыша на знает, да? Отшумели романы пляжные, Отоснились шальные сны. Ах, осенние расставания, И как водится с давних пор, Несерьезные обещания, Безответственный уговор. Остается молчать и хмуриться, Сигареты в сердцах дымя. А вон она проходит по улицам, И не твоя уже, и не моя. Облака потихоньку катятся, Собираются вдалеке. День-другой и дожди заладятся, И туманы сползут к реке. И неспешно собравшись силами Меж осенних холодных звезд Загрунтует зима. Белилами этот волосистский пестрый холст. И неспешно собравшись силами Меж высоких холодных звезд, Загрунтует зима белилами Этот волосистский пестрый холст. Да, спасибо! эту песню я забыл, что-то хотел. Так, сколько времени, друзья? 17.43. Последний, а последняя песня, какую? Значит, песня, вы заметили, она отнесена в раздел, с чего начинается песня в книге, да, кто заметил? Батальон разведка. Потому что она посвящена Великой Отечественной войне, моему отцу и фронтовым разведчикам. И эта песня написана была в 75 году. Когда я сидел, защищал диплом и ждал, когда допустят меня в конструкторское бюро секретное на работу. Вот эту я песню написал. Потом с ним у нее интересная судьба. Ну кто-то встречался с верстаком давно, офицерский вальс, решили сделать в штабе ВДВ в Москве в разведуправление. там. Мы с верстаком пришли туда. За батальон районский я спел. Подходит ко мне. Да, говорит, хорошая песня. Я помню, а он старше меня, полковник, начинал. Я помню, в кадетке мы ее пели. Я так говорю. Здорово это все дело. Потом кто-то подходит, выбросили там строчки про языка, про проволоку. И говорят, вы про что пишете -то? В Афганистане действительно были? действительно был. А там нет никакой проволоки. А вы были? Был. А где вы служили? Вы ничего не знаете про спираль, бруно, про колючку, про эти все, чем у куря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 ты, сестричка, медсанбати, не тревожься Бога ради, Мы до свадьбы доживем еще с тобой. Ты, сестричка, медсанбати, не тревожься Бога ради, Мы до свадьбы доживем еще с тобой. Когда закончится война, Мы все наденем ордена, Курьбою сядемся за дружеским столом, И вспомним тех, кто не дожил, кто не допел, не долюбил.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 А эта песня называется «Земляки». Лет 5-6 назад я ее спел в Коломне на 9 мая. Почему в Коломне? Ну, потому что эти районы Луховицкие, еще другие разделения после войны возникли. А Коломна... Батя мой Коломне жизнью обязан. Он десантником был. Лейтенант. Тогда выбрасывали их 28 Дугласов и бать с разведчиками пытались прорвать Вяземский котел, где погибала 33-я армия. Ничего не было, ни мин, ни рации. Ни... Он там 17 декабря 1941 года, он туда прорвался, генерал Ефремова, и он до 7 до 6 апреля 1982 года возглавлял разведку. Как он говорится, я там полками лейтенанты командовали, там уж никого не осталось. А когда пытался выйти обратно, его тяжело ранило, его посчитали убитым, убитыми, ребята его забросили в последний самолет, который уходил, и доставили в полевой госпиталь в Коломне, где он пролежал три месяца, практически, и не хотел никак выздоравливать, пока ему не разрешили курить. Но кто-то пришел, я знаю его, Борис Поллачива, Фельсман полковник медицинской службы в Коломне лагеря полевые их отводили в соступающей армии в Коломне он был и когда он пришел принял лагерь он Фельц мне уже рассказывал не знаю жив или нет к нему пришли говорят, там разведчик говорит не хочет выздоравливать никак просит только закурить он говорит да и черт не путь дохнет дайте ему папирос приходит друзья говорит ничего это а жил три месяца а пришла похоронка на него Похоронка пришла, что лейтенант Морозов, там там где деревня, там, исполняя чего-то, там в этот, пал в неравном бою, еще чего-то такое. А он жив был. Он настолько был жив, как когда, а его отправили потом, он еще тифом переболел, там успел, отправили его на курсы выстрел, где он там проходил переподготовку. И когда нашли забавный телеграм, вот Ольга Алексеевна, спасибо, раскопала в архивах старых, значит, там был ответ начальника этого значит, военкомата. Довольно до вашего сведения, что лейтенант Морозов жив, Морозов жив, здоров и продолжает здравствовать. А за СИМ снимите по ложной семье погибшего офицера, все, если вы даете его. Но там и денежного пособия. Они его не получали еще, а уже сняли. там То есть повестка пришла. Но в это время мама его, моя бабушка была. Вот почему близнецы-то откуда первые? До года не дожили в эвакуации. Дядька и четки я не знаю, кто был. В Уфе умерли до года, не дожили в эвакуации. Значит. А он пришел, батя рассказывает. Я говорю, приехал в Москву, сошел с трава, я захожу. Сестра у него осталась, было ей 16 лет, она одна осталась. Она пол моет там туда и торопится куда-то в госпиталь. Он пришел, Надя звонит, Надя, привет. Она в обморок упала, он ее откачивал там. Но у него дважды приходили похоронки, но нет. И вот э, Коломна. В Коломне мой хороший друг из 260-го полка Федор. Так что мы земляки, Серега, и с тобой. Это по Коломне я живу. Я вообще выхожу и когда в Коломне говорю с концерта, говорю, я, на мой взгляд, у нас в России три столицы. Москва, Коломна, Луховица. Ну, Луховица, извините, я там живу, значит. Ну, вот эта песня называется «Она земляки». 9 мая, но ну, не помню, сколько лет она Березу руками Припаду к белоснежной коре. Я так долго топтал погами, Пыли, дорог на войне. Обниму я березу родную С не зажившим рубцом на стволе. Тонкой грудью ты встретила пулю, Что было предназначена мне. А там, где мой дом, где мой дом, скоро серый Зацветет в полисаде, Там, где мой дом, Там, где мой дом Помнят ли там О солдате Автомат, запыленный в походу, Сняв с плеча, положу на земле И лицо. Холодного бота, я тмою в студенном ключе. Я дошел от Москвы до Берлина, Я до Эльбы дошел атаки, И в огне прикрывали мне спину. Дорогие мои земляки, там, где мой дом, там, где мой дом. Сирень, зацветет в палисаде Там, где мой дом Там, где мой дом Помнят ли там о солдате? Вот стою на зеленой опушке Надо мною звенит тишина Не грохочет ни танки, не пушки И закончилась эта война А за рощей Раскинулись далее, С непокрытой Стою головой На груди моей Пара медали, Орден славы и шрам полевой. А за рощей Раскинулись далее, С непокрытой Стою головой На груди моей Пара медалей, орден славы И шрам пулевой. А там, где мой дом, Там, где мой дом, Скоро сирень Зацветет в палисаде, Там, где мой дом, Там, где мой дом, Поднят ли там там, где мой дом, там, где мой дом, я верю, помню кресте Да, вон уже говорят, что пора заканчивать. Точно. 18. -го года. А, да, про Пектуру. Вообще, честно, по этому последняя песня. Она называется Мотострелки. Да? Мотопехота. Называют они сами себя сами, там мотопехота. Ну вот это вот такая песня. Города нас зовут Мотопехота. Здесь да. это товарищи Мура. Мотом и в горах до поворота А за поворотом пехтура их пехота, матушка пехота Черт побрал бы этот поворот В горы шли, была почти что рота С город спустились, встал почти что взвод Где тот камень, что тебя обманет? где как карниз, который подведет? Кто тебя на родине помянет? И какие песни пропоет. Эх, пехота, матушка пехота, Тяжелые погоны на плечах, В бой идем, как будто на работу. Кое-кто вернется в цинкачах. Корабли, а может, самолеты, Куда надо, высадит десант, И если только летная погода, если не бушует океан А пехоте, матушки пехоте На шторма и бураны наплевать У пехоты нет плохой погоды Всякая погода, благодать Ядрена мать, у пехоты нет плохой погоды Всякая погода, благодать Так давайте выпьем за пехоту Гордую владычицу полей за ее нелегкую погоду за ее стальных мотоконей за ее нелетную погубах нелегкую работу за ее стальных мотоконей но как всегда выпить не получается не получилось потому что БМП, взревели по тревоге. Где? вода, Вся, вся водка по усам. Кто-то там нуждается в подмоге. Ну, давай, водила, по газам. Эх, пехота, матушка пехота. Вот опять вся водка по ушам, по усам. Кто-то там нуждается в подмоге. Ну, мото-пехота по газам. Спасибо. Все. Спасибо, пехота. От ползучего. Привет, пехоте. Все, да, ладно. Да. Всем большое спасибо, просто огромное. Спасибо. Да я живу вот встречами такими, честно говоря. Спасибо вам. Доброго здоровья. Еще раз с прошедшими праздниками всех, исключительно женщин наступающим 8 марта. Здоровье будет. Моя бабка говорила умная. Она вообще была мудрая бабка. Она говорила, что про какое-то... Чего бабка говорила? Много ночевое. Она говорила про бабе и счастье какое-то. Вот. Серьезно говорил, без шуток. Это тут бабье счастье, это мои мужики, ничего подобного. Это у вас что-то есть такое? Ну, бабушка может простить, она революционная была. Пусть у вас у всех будет бабье счастье. Не знаю, что это такое, нам недоступно. Кодовое, наверное, что-то, но пусть оно у вас.